Сколько я заработал свое время в 13 лет, набрав в сумме 8,5 миллионов просмотров, когда десятки тысяч просмотров набирало каждое видео. Так, теперь серьезно. Привет, Атимас, и да, я вам сейчас кое-что расскажу. Собственно, 3,5 года назад мой канал был прямо, ну.. Короче, он стрелял. Прямо жестко стрелял, что бы я не выпустил. Плюс я еще так не шибко часто даже видосы выпускал. Но каждый видос набирал просто в 2 или в 3 или больше. Раз просмотров, чем подписчиков. Ну почти каждый, хорошо. И если мы откроем вкладку о канале, то мы увидим 8 миллионов 596 637 просмотров. Ну, то есть, да, это как бы немного так, по меркам Ютуба. Но, блин, я это набрал в 13 лет. Ну, большую часть, короче, я набрал в 13 лет. Дальше, если мы перейдем во вкладку «Видео», упорядочим самые популярные, то мы здесь увидим, как бы, воды челлендж 2. Два и 1 миллиона просмотров. Просто, ну, для меня, ми... ну, как бы, блин. Я понимаю, что это, опять же, это не так уж и много по меркам, по вообще, общим меркам. Но, типа, блин, я реально, я думаю, что это я столько набрал. Дальше идет 1,4 миллиона. Вот два просто гиганта моих. И здесь просто обычные штатные видосы, которые набирали вот столько. ну Короче, ладно. Я понимаю, чего вы ждете. Сразу скажу, что тогда в моих роликах присутствовала реклама отдельная каналов. Это я, как бы, естественно, не учитываю. Не помню, сколько брал, но реклама такая нормальная была. Если канал хороший, то прилив был. Потому что, блин, актив был. но ну, реально, ну это вообще... Поехали. Для начала откроем творческую студию. Тут вот грустная история у нас просто сейчас вот идет. И поехали. Вниз, следующее. Вниз, следующее. Вниз, следующее. Вниз. И... Стоп. Ладно, все, больше никакой интриги. Сразу переходим к бутылке, собственно говоря. Потому что это... <coughs> да, бутылка воды челлендж, Bottle flip челлендж, Тимус. Открытый доступ. Монетизация. Недоступна жалобы за нарушение авторских прав. Привет! Если быть точнее, то здесь 2, 156, 374. Капец комментариев. Окей, вы пока обрабатываете эту информацию. Дальше. Пранк с айфоном. Школьник нашел iPhone и деньги на улице. Тимос. Заблокировано в некоторых странах. Ну, не в России. Монетизация. Недоступна. Жалоба за нарушение авторских прав замечательно окей но вы скажете но все равно посмотри у тебя есть достаточно видео с включенной монетизацией, которые тоже набрали нормально так ну и там еще на следующих страницах меня лень перелистывает. вот именно да у меня есть еще видео которые набирали просмотры не миллионы конечно но тысячи десятки сотни ну, сотни чуть-чуть в основном десятки тысяч причем каждый видос набирал десятки тысяч просмотров короче то есть информации этой нету, но дело в том, то есть я не, не смогу это показать, придется просто рассказать, сейчас, внимание, монетизацию на канале я подключил в году восемнадцатом девятнадцатом. Нет, я не, не, не знал, что, что это такое вообще, да? Есть, я прекрасно понимал. Просто я был 13-летним раздолбаем, который, тупо находясь в эйфории, снимал видосы. Не мог разобраться с тем, как подключить монетизацию, если мне нет 18. -ти. Постоянно это откладывал. И вообще, что, ну сложно, короче, я лучше пойду видос сниму. В итоге я в 18-19 году, я не помню, когда это сделал. Тут нельзя это посмотреть, потому что там, короче, там другая немного дата, там повторную, неважно. Ну, тогда я поумнел, подключил. Вы понимаете, что тогда, естественно, просмотров никаких не было нормальных. Да, больше, чем сейчас, но это вообще не просмотры для монетизации в России. Ну, не сейчас, естественно, я давно это понял. Что я благополучным образом просрал возможность зашибать, ну, такие нормальные бабки. Вот с тех вот просмотров, блин. Да, вообще жесть, на самом деле. Я сейчас смотрю и думаю, это же сложно. Ну ладно, ладно, на самом деле, я... это не ноль. Ответ этого видео не ноль. Ну, Но с... блин, ладно, это уже никому не интересно, наверное. Но когда я ее подключил, просмотры какие-то были, в общем, я заработал где-то за все время с Ютуба где-то косарь с чем-то. Но с бутылки воды челлендж, и с пранков, с айфонами там, и вообще вот этих видосов, где когда тебе приезжает брат, всякие там. Короче, вот эти видосы, которые стреляли, я заработал, в принципе... Ноль. Но вот единственное, вот это косарь или два, не помню, я там это было как раз таки вот тогда, в восемнадцатом, девятнадцатом. Собственно, за вот ну, такие небольшие просмотры. Приход какой-либо, неважно, маленькой или большой популярности, когда тебе, грубо говоря, мало лет, это не всегда есть хорошо. Потому что, вот живой пример. Но, давайте, чтобы некоторым из вас было это полезно, уточним, в чем, собственно, мои ошибки. Ошибка тут, на самом деле, одна. Я забил на то, чтобы снимать в 17 году. Почему? Тогда я бы ответил творческий кризис. Короче, слить нафиг свой творческий кризис, и если у вас есть просмотры, снимайте, просто снимайте, всегда, не переставая, часто. Ищите какие-то хайповые идеи, не знаю. Короче, тогда, кстати, еще, я уже говорил об этом когда-то, но вообще не шарил в Ютубе, и я не анализировал, что набирает. Я на просмотр толком не смотрел. На свои же просмотры. Что набирает? Что лучше заходит? Как реагируют люди, За какие идеи надо цепляться? Я просто вот на парах каких-то непонятных снимал. Наконец-то мои видосы начали смотреть. Я ни о чем не думая, просто снимал все, что мне придет в голову, и, короче, не думая, где его подходил. Короче, я сейчас Собираю новый ПК Нет, не собираю новый, я пытаюсь апгрейдить Свой старый, как бы, вон вот. Буквально недавно был стрим На моем канале, мы пытались там, короче Выбрать, найти подходящее мне железо В общем, если тебе интересна эта тема, напиши в комментариях И я сделаю какую-нибудь Серию видосов про это, как я это буду Все собирать, ставить и как это будет работать Короче, смотри, еще прикол Делаешь вот так вот, ну если ты это сделал То делаешь вот так вот, и потом вот этот Инстаграм, вот переходишь сюда, вот так вот добиваешь. ну еще в описании он есть там, и Красава. Сейчас, кстати, время 7.59, я уже где то полчаса записываю видос. Встал я в 5.30, и, собственно, это был намек на паркур. Я больше ничего не говорю. Я пошел придумывать идеи, чтобы набрать эти просмотры еще раз.